Суток. С вами я Фризи. И сегодня я буду выполнять ваши прекраснейшие задания. Я... <музыка> Задание это у нас от Лары. Мяукни. Мяу. Мяу. Мяу. Править. Сломать что-то ненужное. <музыка> Да, да, да. Готово, как вы видите, я поломал этот карандаш. Конечно же, я это починю. Сделать вот так вот, вот так вот. Задание от э, пирожка. <смех> Блин, мне теперь есть захотелось. Так, задание от пирожка. Рисуночек. Правда, я не умею ее рисовать и никогда не рисовал оружие. Это у нас задание от Blue Protagent. Вот он. Да, вот он. Это для Blue Protagent. Или как там этот? Да. А, вот печенька и вот собственно протаген. И задание от Хеса. Убить Джона Кеннеди второй раз. Чик -чик. Пум. Ну, все, убил Ну, что ж, если вам понравилось Видео, то ставьте лайки И подписывайтесь на канал А с вами был Фрази, пока!